Мы все что-то покупаем и часто думаем о том, как сэкономить на покупках. Это очень важно, чтобы не тратить лишнее и копить деньги на другие потребности. Однако мало кто задумывается о том, что на покупках можно еще и зарабатывать. Для экономии на покупках есть много сервисов с возвратом ваших денег, так называемые кэшбэк-сервисы покупая товар через эти сервисы вы получаете определенный процент от вашей покупки в свой личный кабинет естественно что в этом сервисе надо пройти несложную регистрацию эти деньги вы можете вывести либо на свой кошелек либо карту здесь могут быть все возможные варианты однако имеются сервисы которые не только возвращают вам деньги с вашей покупки, но и предоставляют возможность заработать на ваших и чужих покупках. Один из таких сервисов это IPN. Это крупнейший сервис, партнер таких крупных торговых площадок, как AliExpress, Озон, TML, GRB, GD и много других. Регистрируясь на нем, вы получаете возможность генерировать ссылки на товары с известных сайтов и получать процент из продаж от незнакомых вам людей, прошедших по данной ссылке и купивших данный товар. Такая схема выгодна всем. Покупатель получает понравившуюся ему вещь, вы получаете процент от его продаж, а продавец радуется, что его товар покупают и имеет свои доходы. Так что заработать в интернете легко. Надо только владеть нужной информацией и не лениться. Кстати, неплохой вид заработка на покупках для пенсионеров. Люди покупают, а ваши доходы автоматически растут. Я бы так не говорила, если бы сама не знала. Если вы простой покупатель и готовы довольствоваться скидкой, то этот сервис тоже для вас. Если вы достаточно наслышаны о таком виде заработка, то вот вам ссылка для регистрации в ИПН-сервисе, дающий самый высокий доход от продаж ваших рефералов. Эта ссылочка находится под этим видео. Если вы веб-мастер, то такая работа придется и вам по душе. Освоиться можно быстро, ведь мечты о хорошем заработке стали реальностью уже для многих, не теряющих время даром. Тем же, кто слышит об этом впервые, все эти непонятные кэшбэки, рефералы и нуждается в гиде по этому сервису, смотрите мои следующие материалы по этой теме. На этом пока все. Знакомьтесь с сервисом, регистрируйтесь в нем. И начинайте зарабатывать с вами была диана ждите мои следующие видео по этой теме всем пока